И так мы продолжаем делать амфитеатр. Вот что у нас такая зарисовочка получается. Нормально все получается. Правда, очень много угловых хороших камней э, ставим. Но при этом нет просто других. То есть ступенчатых. Приходится ставить то, что приходится, то что есть. Ну, и вот много дорогая работа, конечно, дорогостоящая, кропотливая но мы потихоньку стараемся сделать хорошо качественно чтобы это понравилось хозяину чтобы это не только э, мне нравилось но и заказчику и всем будущим заказчикам которые будут заказывать нас мы нуждаемся в ваших заказах поэтому стараемся ну вот как то так все происходит у нас, у нас, на объекте сейчас еще две ступеньки поставим или одну по плану там уже не помню две или одну ступеньку и все и будет красота на лицо все стройте из камня